Здравствуйте, я Дмитрий Городниченков, основатель, ведущий тренер интернет-школы скорочтения. Раз уж вы оказались на этой странице, то предлагаю вам пройти тест на скорость чтения и запоминание. Занимает он совершенно немного времени, не больше э, 5 минут. И через 5 минут вы сможете узнать, как быстро вы читаете и сколько вы запоминаете из текста. Сейчас справа от этого видео находится форма, где нужно ввести ваше имя. Пожалуйста, введите свое имя или псевдоним, как вам будет удобно. Я сейчас вам расскажу, зачем нужно проходить этот тест. Во-первых, это любопытно и интересно. Во-вторых, очень многие наши участники, которые приходят на обучение, как правило, не знают, на каком уровне развития находится их навык чтения. Когда вы получите объективную информацию, информацию на этот счет, вы сами сможете выстроить горизонт своего развития, понять, действительно ли нужно вам развиваться в плане профессиональной работы с информацией. И в-третьих, после прохождения этого теста мы вам бесплатно подарим запись нашего платного вебинара по скорочтению. Каким образом этот тест проходит? Вы когда нажмете на кнопку «Старт», вам будет показан текст. Этот текст нужно прочитать с максимально возможной для вас скоростью. И потом по окончанию чтения вам будут заданы несколько вопросов, нужно будет на них ответить. Таким образом будет проверяться, сколько информации существенной вы запомнили из текста. И потом программа сама автоматически почитает саму скорость чтения и уровень запоминания. После того, как вы пройдете тестирование, я вас приглашаю приходить к нам на живую группу обучения. Если вы находитесь в Самаре, у нас есть и детская группа, начиная с 7 и до 13 лет. И у нас есть взрослая группа по развитию навыков сокращения и запоминания. Если же вы живете не в Самаре, а в России или в ближнем или в дальнем зарубежье, Приходите к нам на интернет-обучение, на наши вебинары. Информацию о вебинарах вы сможете найти на главной странице нашего сайта скорочтения.ру. С вами был Дмитрий Городниченков, я основатель и ведущий тренер интернет-школы скорочтения. Желаю вам удачного тестирования. Сейчас концентрируйтесь. Приготовьтесь. На старт. Внимание. Поехали!